Вступите в мой телеграм-канал, там ты узнаешь первым о выходах данных новинок, проектах, куда можно инвестировать деньги и зарабатывать вместе со мной. Если вам такая тема интересна, давайте расскажу сегодня о новом проекте. Также перед началом видео хочу всем порекомендовать, чтобы вы все прочитали правила инвестирования в интернете. Ссылка будет в описании. Когда вы это все прочитаете, то вы можете приступить к инвестированию Либо же пропустить данный проект И наблюдать сколько он отработает И сколько он даст заработать Смотрите, в новом проекте нам при регистрации дают бонус 5 долларов Чтобы здесь купить VIP 1, Нам нужно пополнить свой счет на 12 USDT И вы каждый день будете получать 3,5 доллара. Чтобы купить VIP-2, нам нужно пополнить счет на 40 долларов. И ежедневная прибыль будет 7 долларов. Давайте посчитаем окупаемость. 12 разделяем на 3 и 5. Получается, на четвертый день мы окупим 12 долларов, которые мы вложили на VIP-1. Если мы приобретем VIP-2, 40 разделим на 7 получается окупаемость у нас на шестой день ну и так далее можете сами посчитать партнерская программа здесь на три уровня первый уровень вы будете зарабатывать 7 процентов второй уровень 5 процентов и третий уровень 3 процента давайте приступим к регистрации переходим по ссылке в описании к данному видео попадаем на вот такую вот страничку прописываем здесь вашу электронную почту Здесь придумываем пароль для входа в аккаунт. И здесь в третьей колонке придумываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку «Sing Up зарегистрироваться. Также можно пройти регистрацию по номеру телефона. Все, все то же самое, только сверху мы прописываем номер телефона. После регистрации мы попадаем в вот такой вот кабинет. Я себе здесь уже приобрел VIP 2. Здесь все как и в предыдущих Fast проектах. Когда вы здесь пополняете, нажимаете кнопочку депозит, переводите на этот адрес кошелька ту сумму, на которую вы хотите зайти. Далее после перевода денег вы нажимаете перезарядка завершена и в течение 5-10 минут ваши деньги зачислятся на баланс. И вы можете перейти в VIP и приобрести себе тот VIP, на который вы пополнили. Вот, к примеру, вы пополнили на VIP-3, нажимаете вот, «Открыть сейчас», у вас открывается VIP. Далее нам нужно выполнить здесь задачу. Нажимаем на домашнюю страницу, выбираем VIP. И у нас здесь одна задача, вот, в моем случае это вот на 7 долларов. Далее, после истечения 21 часа, я смогу сюда опять зайти, выполнить задачу и вывести вот эти вот 7 долларов. Нажимаем вот, «Идти до конца». Итак, успешно завершено. Далее возвращаемся на домашнюю страницу. Здесь вот кнопочка «Вывод». Нажимаем на нее и выводим свои деньги. Здесь вот счет вывода USDT-TRC20. Здесь мы прописываем сумму. В моем случае это 19 долларов. Здесь нам нужно прописать свой адрес кошелька, куда мы будем выводить деньги. И в самом низу прописываем пароль для вывода денег, который мы придумывали при регистрации. И нажимаем «Подтверждать». Итак, вывод успешно. Видим, мой баланс списался. Также здесь есть партнерская программа в разделе «Команда». Здесь у вас будет партнерская ссылка. Копируйте ее, раздавайте друзьям-партнерам. И будете зарабатывать здесь на партнерской программе. В разделе «Финанс рекордс» здесь у нас будет отображаться наше пополнение счета, наш бонус, который мы получили при регистрации и счет вывода денег. Вот здесь написано «Вывод от 19 USDT». Сейчас я перейду на биржу Binance и мы проверим с вами, что данный проект платит. Обновляем здесь страничку. Как видим, 19 долларов у меня уже на счету. Данный проект он платит. Сколько он отработает, я не знаю. Я не администратор данного проекта. Но, как показывает практика, если мы заходим в такие проекты, самые первые, то э, всегда есть возможность здесь окупиться и заработать денег. Если вам такая тема интересна, все полезные ссылки. Будут в описании. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.